Я только-только малышку спать уложила! Ой, извини, мамочка, я не хотела! случилось. Мамочка, мамочка, ты представляешь, меня Панки на свидание пригласил. А у меня проблема. Мне одеть нечего. Кто, кто тебя пригласил? Ну, мамочка, это же мальчик из моей школы, из моего класса. Мы с ним учимся вместе. Представляешь, он мне так нравится. И я ему тоже. Что я слышу? Кто, кто там, кому нравится? О, о папочка, ну понимаешь, ну, это мальчик. Но он мне так нравится, папа. Он меня на свидание пригласил. И что же вы делать будете на этом вашем свидании, а? Папочка, мамочка, не волнуйтесь, представляете, Панки новый квадрик подарили. Вот мы на нем и покатаемся. Какой еще квадрик? Это же опасно! Ну, папочка, пожалуйста, ну, это не опасно, честно-честно, я обещаю, все будет хорошо. Милая, я сказал нет, и это мое последнее слово. Ну, папочка, ну я тебя так люблю, ты же у меня Самый, самый любимый. ну, ну, ну, ну ладно Спасибо. ну вот всегда так Эх, эти девчонки ну, все, папа, я уже Теперь, мамочка, твоя мне, милая посмотри чего же ты переживаешь у тебя же каждый наряд краше другого мамочка, уж это вечная-вечная проблема! он шкаф, а одеть нечего! Как же я тебя сейчас хорошо понимаю! Поэтому у меня для тебя сюрприз! Сюрприз? Мамочка, ты что, мне волшебница, что Ну, Почти! Давай открывай скорее! Привет, друзья! Это же Fashion Crush! Вот это мама-единорожки действительно волшебница! Давайте поскорее смотреть, что же там внутри. Я так надеюсь, что здесь будет ну хотя бы одно красивенькое платье для свидания с Панки. Поехали! И первый слой... слушайте здесь а, здесь есть коллекционера так открываем ой здесь у нас даже есть вот декодер стеклышко декодер наверняка здесь есть подсказки а это все платья которые попадаются все наряды ой какие они красивенькие смотрите это как будто у санта клауса только у девочки. А это такое, как у цветочек, только голубенького цвета. И вот это очень красивенькое. Ой, да здесь все такие прикольные. Очень классные. Мне уже не терпится смотреть, что же попадется именно мне. А точнее, единорожке. Я вижу здесь какие-то послания. А ну, давайте рассмотрим. Точно здесь кепочка, как у Шерлока Холмса, смотрите. И буквочка «Эй». Обязательно нужно ее вписать. У кого еще не вписан, обязательно впишите. А мы поехали дальше. И второй слой. Ой, здесь тоже есть стеклышко-декодер. Смотрите, вот оно. Сложено вдвое. И здесь еще что-то. Здесь точно та же буковка «Эй». И шапка сыщика Итак, ой, какая красивенькая корзинка малиновая, смотрите, какая она классная. Мне очень нравится. Ну что ж, давайте открывать. Какая желеяка прикольная! А, смотрите, это платье! Обалдеть просто, какое оно красивое! Давайте его достанем от. И здесь еще есть вот такие вот блестящие сердечки! Какая же ты единорожка везучья! Сразу вот с первого раза и такой костюмчик на свидание! А ну-ка, доставайся! И обувь! Сейчас мы все это достанем с этого желе! И обязательно его нужно постирать! И такая вот желейка. Ой, она такая прикольная. И эти сердечки такие красивенькие. Смотрите, ой, классно. Они такие блестящие, блестящие. Давайте соберем все вещи в корзинку для белья, чтобы постирать его. А вот уже и чистые вещи. Давайте примерять. Снимем с все ее старые вещи и оденем новые. И юбочку, и футболочку. И одеваем в новые. Совсем-совсем новые. О, какая красота. Слушайте, а единорожки идет. Смотрите, как ей красиво в розовом цвете. Да, эта юбочка туговато одевается. И еще обувь. Вот так вот. Одну обули. Вторую. Смотрите, какая красота! Ей очень идет! Как же единорожки красиво в розовом цвете! Это юбочка, она такая ажурная, двухслойная. И вот такая даже курточка. Смотрите! Здесь рукавчики меховые. Очень-очень красивый наряд. Давайте посмотрим в листе коллекционера. Итак, вот он, смотрите. Да, точно. Это одежда с гламурного клуба. Ну еще бы. Наша единорожка же гламурная девочка. Мамочка, ну как тебе? Я красивая? Солнышко мое, да ты просто красавица. А давай еще вторую корзинку сюрпризом откроем. А вдруг там еще наряднее что? А и правда, давайте посмотрим еще второй сюрприз. А вдруг там еще что-нибудь прикольнее? А здесь картинка голубенькая. Как вы думаете, здесь будет что-нибудь нарядное? Я, по крайней мере, очень на это надеюсь. Открываем. Смотрите, здесь даже желейка голубенькая. Прошлая корзинка была розовая, и желейка тоже была розовая. А теперь голубенькая корзинка и голубенькое желе. И... Та-дам! Выходи! А, смотрите! Что-то полосатенькое! И здесь уже не сердечки, а месяц! И достаем что-то тоже очень даже интересное! Сейчас мы это все достанем! И тогда будем смотреть! Мне кажется, что это что-нибудь из спортивной одежды! Но тоже интересно, юпочка и копточка, а точнее футболочка. И правда, вот этот наряд, он из атлетического клуба. Тоже очень классный, интересный. Итак, его мы тоже соберем, постираем, чтобы он был чистый. Мамочка, посмотри, этот наряд тоже очень красивый, ну как и этот наряд тоже красивый по-своему. Он какой-то необычный. Слушай, единорожка, а у меня идея. Давай мы спросим наших любимых подписчиков. Ребята, а напишите, пожалуйста, в каком наряде вам больше нравится единорожка? И в каком ей идти на свидание с Панки? Ой, мамочка, отличная идея! Ну что ж, друзья, я с нетерпением жду ваших комментариев. Пишите, какой наряд вам нравится больше. В таком я и пойду на свидание. Ну и Конечно же, не забывайте ставить. Лайк.